Здравствуйте! Меня зовут Вера Луценко, и в этом видео я хочу вам рассказать о том, как я начала работать в интернете. До этого я работала парикмахером, и у меня было очень огромное желание работать в интернете, изменить свой образ жизни. У меня не было дома компьютера, я была очень далека от интернет-технологий, но, как я уже сказала, желание у меня было очень сильное. Для начала я приобрела себе ноутбук, Потом начала в интернете искать подходящие для себя курсы. Я прочла, перелистала очень много информации, но ничего подходящего для себя не смогла найти. Но, как говорят, кто ищет, тот всегда найдет. И, конечно, я для себя нашла подходящие курсы по обучению создания сайтов и администрированию сайтов без технических навыков. Как раз у меня технических навыков не было, поэтому я поняла, что этот курс был для меня подходящим. Денег для того, чтобы оплатить этот курс, у меня тоже не было. Я их одолжила и буквально уже через два месяца, еще не пройдя все обучение до конца, я уже смогла отработать свои вложения. Но в процессе обучения появились некоторые моменты, о которых я бы хотела поговорить особо. В начале самого обучения, как и у многих, у меня возникли страхи. Так как у меня абсолютно не было никаких навыков по работе с компьютером и владению интернетом, у меня начались сомнения, а смогу ли я приобрести эту профессию. В такие моменты я вспоминала, как мне не хотелось идти на прежнюю работу, и что все таки работа в интернете — это была моя цель, я хотела работать дома для того, чтобы быть поближе со своей семьей, со своими детьми и быть для них полноценной мамой. И вот чтобы сфокусироваться мне на своей цели, в этом мне помог наставник Виктор Сираба, потому что помимо уроков, которые прилагались к курсу, он уделял время для моего профессионального роста. И вы знаете, что через год таких усилий я все-таки смогла выйти полностью на работу в онлайне и не собираюсь останавливаться. Те, кто меня внимательно слушал, я говорила в своем видео, что потеряла целый год. Я считаю, да, действительно, что это время потерянное, потому что те страхи и сомнения, с которыми я столкнулась, они развеялись сами собой. На самом деле это был не очень легкий год, Потому что эти страхи и сомнения, они заставляли меня останавливаться, оглядываться назад и возвращаться к той профессии, которую я уже умела делать. Но благодаря тому, что курс он не привязан ко времени, я смогла все таки осознать то, к чему я стремилась, и заново продолжить обучение. Сейчас у меня есть постоянные довольные клиенты, и хотя я обеспечена работой, все равно готова идти дальше развиваться, потому что я поборола эти страхи. В данный период времени я начала свою авторскую программу на канале GoldenStar TV, которая называется Пристегните ремни, вы взлетаете в интернете. Это мой такой первый опыт в медийной работе. Я продолжаю обучение в школе, делая сайты и зарабатывая и совершенствую свои навыки. И могу с уверенностью вам сказать, что нет ничего невозможного. И если моя история показалась вам знакомой, то хочу вас заверить, что если получилось у меня, то получится и у вас, если будет только желание.